Простите. Я, с я слышу, ну, Что должны сделать, когда остановили? Гражданин обратиться. Статья 5.4 закона полиции. Я не видишь, с кем я обращаюсь. Вы вопрос откройте, чтобы я к вам обратился вот. Здравствуйте, лейтенант Желебей. Документ ваш, пожалуйста, не И все, ничего не забыли больше? Я... Нет, ничего не забыл. Я не Хорошо, пред... что вы догадались, успели снять пленочку Какую пленочку? Какую пленочку? Может вам показал? Может вам зрение тоже показалось? У меня зрение стопроцентное Да? Или вы издеваетесь? Это вы издеваетесь, мне тут остановили, видите знак? Вижу ну, а почему вот Вы не ставите? нарушаете, вас останавливать никто не будет А кто нарушает? Я не нарушаю Вы нарушаете Предъявите документ, пожалуйста Но Я не буду Причина остановки я не услышал. Я вам объясню. Какая? У вас автомобиль с нарушением правил дорожного движения находился. С каким? Какой пункт нарушил? Тонирные стекла были. Ну, пункт хорошо, с ПДД. Хорошо, что вы догадались. Пункт с ПДД, какой я нарушил? Вы? 7.3. 7.3. Дополнительный предмет на стекла сходились. На ответственность какая идет за это. Я вам покажу правила и все. Не, мне интересно ответственность, какая идет Ну узнайте. Вы, вы мне документы сначала предъявите, с кем я разговариваю. Я не буду вам предъявлять, или нет тонировки, вам показалось, инспектор. Ну нет, если тогда поедете. Согласно пункту по правил 2.1, вы обязаны передать сотруднику водительского удостоверения документ на транспортное средство и страховой полости. Для чего передать? Для проверки. А проверка у нас? Там все а проверка у нас осуществляется в связи с 63-м пунктом на стационарных постах. Правильно? Есть 10 причин остановки. Я вам объяснил причины. Я не нарушал ПДД, понимаете? Ну В данный момент предпишите? Ну да, вы нарушались. Хорошо, нарушал. что вы успели снять ее. Ну, как я успел вот. снять-то? У меня ее не было, говорю вам, наверное, показалось ночью. Это... Вы говорите, а я вам говорю противоположное. Давайте я поеду и все. Поедете, вы документ мне покажите. Вон, Не знаю, а то может, Вон пятнашка оформлять за тонировку. У него было. Естественно. Она. Только составляйте 12.5, часть 3.1. А то вы любите первую часть составлять. Давайте, инспектор, я поеду, у меня все, все... Поедите, все нормально. Вы мне документ предъявите, да и все. Не, я не буду просто так предъявлять. Ну тогда будем стоять, что ли? Давайте, кого будем ждать ответственно? Или что? Я же не знаю, кто вы такой, есть ли у вас документы. Ну, я еду, ну, не нарушаю. Почему? Угнали. Ну, может. Может. Ориентировки есть? Ориентировка на 14-ю модель темного цвета очень много. Ну покажите ориентировки Пойдем, я, вам... я вам покажу. Нет, вы принесите, покажите, я вам я передам. Я не обязан вам. Как так не обязан? Это секретная информация. Что, и... Кто это за секрет? Вот я... Это ДПС. Все ориентировки. Ну, вы мне должны ознакомиться со всеми материалами. Это, это... вы в письменной форме пишите и вас ознакомили. Нет, я не буду писать. Давайте, инспекторы, я пойду. Я же не знаю, может, у вас... Кузов перебит, или что это еще, правильно? Правильно, давайте протокол досмотра посмотрим. Давайте проведем. Хотите? Я не хочу. Ну, тогда... Оснований нет для этого. Это у вас нет. У меня будут основания. Какие? вы не предъявите. Какие основания? И что, я террорист? Может быть, я же не знаю. Инспектор, мне кажется, время не надо терять. Давайте я поеду. Вот предъявите мне документы и поеду. Я ответственно предъявлю. Синя, у вас на какой машине ответственно? Я не знаю, на какой машине ответственно. Будете вызывать ответственно. Если нужно, вы тут вызови. Ну, я не знаю, я не, я не буду вам просто так передавать документы. Вы учились? Не правильно, изуч. даже на изучали, правильно? Да, изучал. Как там написано? Водитель обязан передать, правильно? Ну, как там написано? Только на стационарных постах проверка осуществляет. Здесь написано. Пу Нет, подождите, пункт 2.1.1, правильно? Водитель... Пункт 2.1.1. Водитель обязан, потребный сотрудник полиции, передать да. водительские документы в страховой полис. Передать там написано? Для, прос... для проверки. Да. А в 63-м пункте 185-го приказа написано, что проверка... Вас, уважаемый водитель, закон правил дорожного движения. Ну, для, а для обязаны вас выполнять а вы, эти правила. А вы обязаны выполнять свой регламент. А я выполняю свои права и обязанности, я их хорошо знаю. 63 пункт вы еще не выполняете. Я вы выполнял. Ну как, так на стандартных постах только проверка. -то. У вас автомобиль, еще раз поясняю, находился в нарушении правил дорожного движения. При остановке во время движения вы устранили. Mm. Ну так как. Вам был показан жезл об установке, который не светится добавлю вот. в темное время суток. Он светится. Ну ладно, потом посмотрим. Ну, потом разберемся. Так что извините, я должен проверить, если вы развели. Mm -hmm. Вот он сейчас покажет мне документы. Я проверю, действительно, сходятся свои внешние фотографии. И документы на автомобиль находятся на вас. Ну mm. все, вопрос нет, нет, нет, пути. Давайте я так поеду. Нет, давайте так мы не будем. Давайте тоже так не будем, я не нарушал инспектор. Вам показалось... Извини, ну, мне показалось. Но будьте любезны, вы. Нет, но вам оставьте. вот сейчас увидели что у меня все хорошо, правильно? Вот в данный момент я вижу, что у вас. Ну, вот да, давайте я поеду Вот вы мне предоставьте документы, чтобы я посмотрел, что действительно у вас есть с собой документ. Мало, может, дом забыли или mm. что-то еще. Ну, давайте составим по 12 3 части 1 За что? Не имея при себе документов. Ну, если такого не будет, то, соответственно, составим. Не, вы понимаете, вы мне законную причину остановки не назвали. У меня нет ни ориентировки. Операции как это? Раньше вот до 20 апреля вы могли еще сказать, вот этот месячник безопасного дорожного движения. А сейчас у вас он уже закончился. Ну, у вас операции. До 20 числа я передавал. Мне показывали. Всегда этот месячник. Даже начальник ой, командир батальона мне показывал, я у него спрашивал. Он сказал, что если какие-нибудь ориентировки или операции, что у каждого ответственного есть с собой бумажка, которую он показывает. У меня помимо той операции еще много операций нет. Вот мы, я не знаю, вот я вам представил, вас я не знаю, как, что. Вот Вы не до конца, кстати, представили. Не был, вот, неудобно с вами так разговаривать. Ну давайте, давайте я поеду туда. Ну давайте вы мне предоставите документ, я посмотрю и все. Нет. И въезжаете. Когда назовете законно. Я боюсь, что вы убежите с ним, понимаете? А вы понимаете? <свист> а если вы убежите с моим документом, что мне делать потом? Вы из меня дурачка хотите сделать? Почему <свист> <Вы чего>, дурачка? <свист> <свист> ну а что? Не, ну вы реально. Люди взрослый человек, ну, Подходите а... ко мне, спрашивайте. Давайте, Ван, я вам из рук покажу. Нет, вы обязаны нет. передать. Давайте я пошел к вам навстречу. Я вроде не вот, чтобы ваши документы ворону. Ну вот, Согласны? смотрите. Нет, вы передаете. Нет, передать. нет, я не буду передавать. Понимаете, если я сейчас передам, я потом напишу жалобу без причинной остановки. Это ваше право. Пишите. Я поэтому, я просто ради вас забочусь, что я просто поеду. Вы не передайте, пишите жалобы. Зачем? Вопрос, вопросов не будет. Вы привыкли, что вас отмажут опять? Передайте документы. Нет, я не передам тебе. Вы дальше поедете, а я дальше. Давайте, я... Давайте я вот как У вот? меня Игорь. Чем? У меня Игорь просто. Без отчества может. Ну, я не могу, я нахожусь в исполнении, я как должен с вами разговаривать. Игорь Юрьевич. Чем? Игорь Юрьевич. Вот, Игорь Юрьевич. Будьте любезны передать документы я сейчас посмотрю и поедете. чтобы не был у нас разногласий с вами да у нас и так нет разногласий вот, вы будете заниматься своим делом я буду заниматься своим вы меня и так же задерживаете сколько мы с вами общаемся нет, но задерживать это не я задерживает вы сами себя задерживаете я себя не задерживаю вы меня задерживаете Мне закон запрещает передавать когда нет. беспричинная остановка я вам уже объяснил. Нет, подождите, я вот открыл ПДД, когда перед, когда перед выездом, прочитал, там написано... Водитель? ПДД? Нет, ну, там написано, проверка только на национальных постах. Я открыл 185-й приказ, прочитал. А, ну, в 185-м приказе я прочитал, что проверка только национальных постах. Правильно? Я еду, все, я понял так, как написано. Но вы еще откроете правила дорожного движения, как вы говорите, вы почитали. Ну. Там, согласно... 211. Передать ну, документы. Для проверки. Вы в движении ехали. Я увидел у вас нарушение. Ну, значит, вам показалось. Правильно? Брать значит, Богу, вы мне даже. Должны... С вашей стороны, может, показал ну, Может, с моей стороны показалось. Стекла были затемненные. Может быть, я не спорю. Mm. Вот. Но в связи с тем, что. В связи с тем, что вы меня уже остановили да, на проверить. Ну как? Посмотреть. так? посмотрите. такого не бывает. Свер... Узлы агрегаты Мы уже, должны отх... Мы уже должны отходить от этого уже. Да, а да. у нас все по-старому. Правила дорожного движения еще никто не отменял. Нет, отменял. И 185 приказ вот. Там все для водителей прописано, что они должны сделать. Инспектор, давайте я поеду и все. А то я Юрьевич, Давайте тоже, пожалуйста, предъявите документы. Я сверю, что действительно это вы, автомобиль ваш. И все. Ладно, давайте ваше удостоверение вам да вам. Вот Вопросов нет. А то я думаю, сейчас надолго-то... Так не убегайте, пожалуйста. Нет, ну, вы думаете, что я вор, что <свист> <так> побегу. <свист> не, ну мало ли. Мне это не надо. Я вас знаю, вот бывает, выбегает. Да хватит! И, Юль, Юль, люди разные, согласна? Согласен. Вот Также инспектора за всех отвечать, как я не могу. Ну поэтому И, я вам передал, я вам доверяю. Еще вы останавливали вот, по ПДД, тут вот стояночка просто запрещена. Игорь Юрьевич, я вас прекрасно понимаю, мы стоим... Ну, вы мы все правильно. Все мы правильно. Вот. Когда я говорю, вы, вы поворачивали, может, мне показалось, может, ну, скорее вы успели всего, показалось. снять. Так что, держите, счастливо, борщ не задерживайся. Хорошо. До свидания. Сняй.